С вами инструмент-центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор инструмента от компании Ята. Код товара 38901. Набор на 122 предмета. Ята это профессиональный бренд, который выпускает качественный инструмент. Сам бренд находится в Польше. Производство находится в Польше. Сверху на упаковке, на самом кейсе идет упаковка. Такой полноценный картон. Если кому важно на подарок, то есть хорошая полиграфия. 122 предмета, 2 рабочих квадрата, 1,4 дюйма и 1,2. хрома лебденовая сталь указывается. Гарантия на инструмент ята составляет 1 год. С обратной стороны упаковочной коробки есть комплектация набора. И адрес, где находится завод по производству инструмента. Прокладка, которая ложится между двух крышек. Тут она довольно толстая, поролоновая. И начнем мы с трещоток. Два рабочих квадрата. 1 четвертая дюйма и 1 вторая дюйма. Большая трещотка. Здесь трещотки на 72 зуба. Это мелкий шаг. Есть реверс на двух трещотках. право влево приключение. Рукоятка. Здесь плотная. Плотная резина, но, скорее всего, она самопластиковая, только сверху напыление идет резины. То есть резина пластик. На трещотках есть логотип я ЯТА и номер по каталогу. То есть в этом каталоге ЯТА вы можете найти эту трещотку вот по этому номеру, который на металле здесь выбит. Трещотки 72 зуба. Трещотки разборные. Три винта выкручиваете, можно обслужить внутри. Или заменить механизм трещоточным. И идут с изгибом две трещотки. В руках довольно удобно лежат. Длина трещотки под 1,2 дюйма у нас 250 мм. Маленькая трещотка 155 мм. Молоток. Деревянная рукоятка. Длина 300 мм. Вес 300 грамм. И также даже на молотке у нас есть номер, по которому вы можете найти в каталоге рядом молоток. Удлинители. Под 1 четвертую у нас один удлинитель 150 мм. И под одну вторую у нас также один удлинитель 250 мм. То есть маленьких удлинителей 50, 100 мм, 125 в наборе нет. То есть по одному удлинителю для каждого рабочего квадрата. Также если вы снимаете переходник... С удлинителя 250 мм 1/2 дюйма вы можете использовать его для перехода с 3/8 на 1/2. У кого есть дополнительная трещотка или вороток 3/8 дюйма, вы можете использовать голов, э, головки из набора. То есть одеваете сюда головку и сюда вставляете трещотку. И также у нас переходник есть на удлинитель 1/4 дюйма. Переходник с 3/8 на 1/4. То есть также 3,8 дюйма, если есть трещотка, можете использовать под 1,4 головки из набора. И если вы одеваете переходник на удлинитель, также на, на пере, переходник этот на удлинитель, вы получаете Т-образные воротки. То есть два Т-образных воротка. 1 четвертая и 1 вторая. Так вот все универсально сделано. Карданы. Два кардана. Одна четвертая и одна вторая. Для трудно доступных мест. Внутри металлические вставки. Или металлические стержни. Также на карданах и на всем инструменте. Логотип Ята и номер по каталогу. Набор Г-образных ключей шестигранных. С шаром. Общее количество ключей в наборе. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять ключей. Девять ключей шестигранных. Так, две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри имеют резиновые вставки. Битодержатель отдельно идет. Под него в наборе есть биты. Вот такой вот. Комплект бит, битодержатели, то есть из набора можно вынять его. Сюда вставляете нужную биту. И уже используете или с воротком, или с трещоткой. Дальше я покажу. Комплект головок. Головки в наборе шестигранный профиль, короткие, длинные и головки торпс. Головки Короткие под 1-2 дюйма У нас общее количество 15 штук Самая маленькая здесь 12 мм Самая большая Идет 32 мм Видите, Внизу матовый цвет, сверху глянец идет Ята ЦРВ Хромбонадевая сталь Номер 32 мм 6 Вес головки составляет 220 грамм Нелевенькая под 1,4 у нас 13 головок. Самый маленький размер у нас 4 мм. Самая большая головка шестигранная на 14. Это под 1,4. Да. Головки длинные. 2 ряда. 1 четвертая и 1 вторая дюйма. Общее количество 12 штук. Самая здесь маленький самый маленький размер 4 мм. Самая большая идет на 19 мм. Это длинные. Головки Torx, здесь их немного, только под квадрат 1,2 дюйма. 8 головок. E10 у нас самая маленькая идет, самая большая E24. Это профиль Torx. Биты. В наборе идёт, идут биты под 1,4 дюйма, то есть биты, которые битодержатели переходником используется под одну четвертую и биты которые идут уже с переходником с адаптером встроенные также идут под одну четвертую дюйма здесь их 22 штуки нижней крышки верхней крышки набор бит 10 штук я уже показывал профили шестигранные, шлицевые торкс и крестообразные так в нижней крышке все показал. Теперь верхние у нас пассатижи переставные. 245 мм. Очень плотно оставляется инструмент в верхней крышки. Но это плюс, потому что он не будет у вас выпадать. Так, кусачки. Кусачки 170 мм. Рукоятки обрезиненные. Также я-то видите логотип, но здесь не просто краской э, нанесено, а пластиковые буквы монтированы просто в рукоятку, то есть впрессованы. Это очень важно, потому что э, есть дешевый инструмент, на котором даже вот, пишут э, логотип, но даже он криво нанесен краской. То есть качественный инструмент сразу видно, когда вы открываете его. Даже по таким мелочам. Ассатижи 180 мм. Также ята, и ята здесь в И И длинногубцы у нас. Пытаюсь их доставить, потому что вот, на очень сидят. Длинногубцы, длина 170 мм. Набор комбинированных ключей. Общее количество. У нас здесь 12 ключей. По размерам. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 самый большой ключ. На 6 мм ключа на буре нет. От 8 до 8, 18, 19 ошибка. 19 самый большой, то есть 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. 8 ключа самый маленький набор отверток 4 отвертки у нас две крестовые и 2 шлицевые хотел бы отметить очень удобные рукоятки и если вы ложите на стол где-то на 100 у вас не будет скатываться листов видите она имеет ум. наконечники здесь идут магнитные Конечно, Так, По комплектации набора все он сказал. Состоит э, кейс у нас из двух частей. Пластиковая зависа. Внутри металлический штырь. Запирание набора на пластиковой защелки. Также в защелках металлические вставки стоят. На защелках логотип ЯТО. Вот ну, тут. Мертво все держится, потому что видели, что даже некоторый инструмент я поддевал. Материал затовления инструмента хромбонадевая сталь. Гарантия на набор яд составляет один год, кроме бит, которые идут в наборе. Биты это расходный материал считается. Ширина кейса 50 см, длина 34 см, высота 10 Вес набора составляет 11 кг. Рекомендуем данный набор, очень оптимальная комплектация у него, гарантия один год, за подписку на канал, за оставленный комментарий, то есть оставляйте комментарий, ник или в заказе оставляйте, подписался на канал, оставьте свой ник и за это мы делаем хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Спасибо, до свидания.